Раз авария возле севера вниз, тут авария раз, два, три, четыре, пять, шесть, и там семь машин уже, или может восемь уже машин. И внизу возле магнита тоже там авария, но там по идее машины разобрали, чтобы меньше было потворения тогда, тоже авария. Зато красную посыпают усиленно, главное машин нету. Западный тоннель, вот автобус въехал в Левховушку, открыто одно движение С Кавказской от э, заправки транспорта вниз спуская за аварией пробка собралась, стоим У кого летняя резина, лучше не выезжайте, город полностью парализован со всех сторон Всем добрый день, ребята, да, настоящая пробка и в обоих тоннелях ужас какой-то в общем, это совхозная улица, спускаемся потихоньку-потихоньку, будьте аккуратны.